Здравствуйте! С вами Надежда Соколова. Выполняем утреннюю зарядку. Три упражнения для бодрости, для включения обменных процессов, для того, чтобы организм проснулся. И мы сегодня выполняем небольшую разминку в движении. Ставим стопы параллельно, выполняем круг плечами. И тянемся вправо, тянемся влево рукой. Рука тянется на уровне плеча или чуть-чуть выше, а вот теперь чуть ниже тянемся. Разворачиваем весь корпус стопы, ощущаем ощущаем полную стопу. Теперь ставим стопы шире, уводим руки в стороны и начинаем переход вправо-влево. Включаем в работу забедренные суставы, включаем в работу наши колени. Помним, да, подбираем копчик в себя. Подкручиваем чуть-чуть таз, чувствуем нижнюю часть живота и движение спокойное в одну и в другую сторону. Даем возможность организму проснуться. Последний раз также. Продолжаем переход и тянемся рукой вниз к колену. Слегка разворачивая корпус, удерживая спину и удерживая пресс. Не расслабляем наш живот. Головой не вертим. Плечевой пояс разворачивает голову, и только руки от локтя чуть-чуть работают. Последний раз также остаемся в центре, и все сначала ставим стопы параллельно на ширину таза, делаем вдох, тянемся вверх, выдох, тянемся вниз, и еще один раз также. последний раз также. Опускаем руки вниз, выполняем круг плечами. Включаем в работу плечевые суставы. И даем возможность нашим плечевым суставам проснуться. Раскрываем грудную клетку. И чередуя начинаем тянуться вправо-влево на уровне плеча. С небольшим разворотом корпуса. Теперь тянемся чуть-чуть ниже. Рука на уровне талии. Таз продолжает разворачиваться также. Теперь мы делаем шаг шире, уводим руки в стороны и начинаем переход вправо-влево. Разворачиваем голову в сторону движения. Включаем в работу наши козобедренные суставы, коленные суставы. И проверяйте, подкрутить таз, поясница не выгибается. Движение спокойное, работаем в удобном для себя ритме. Тянемся за рукой. Последний раз также. Продолжаем переход ногами, а руки продолжают тянуться, но уже к колену. На выдохе переход. Теперь мы начинаем тянуться чуть-чуть ниже к голени или к стопе. Наклоняя корпус чуть ниже, отводим таз назад, колени вперед не выводим. Контролируем свое движение и возвращаем движение вверх, к коленям тянемся. Последний раз так И уводим руки в стороны, переход вправо-влево. И снова включаем в работу шейный отдел. Разворачиваем голову в сторону движения. Мы не ускоряемся. Последний раз также теперь Руки переводим на колени, отводим таз назад и начинаем разворот корпуса вправо-влево. Старайтесь, чтобы колени были зафиксированы, таз зафиксирован. У нас сегодня в разминке активно работают косые мышцы. Мы все время выполняем развороты. Старайтесь, чтобы у вас голова не вертелась. Плечи разворачивают, плечевой пояс разворачивает голову. У нас работает грудной отдел, поясничный у нас зафиксирован. Последний раз также поднимаемся вверх, руки вверх, вдох, вниз выдох. Уходим вниз в скручивание. Медленно поднимаемся вверх, развернем корпус вокруг себя. Почувствуйте, как вы проснулись или сняли напряжение. Почувствуйте, как поработали ваши бока, косые мышцы, как вы их потянули хорошенько. Делаем вдох, тянемся вверх, выдох вниз. И на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им темпом.